Добро пожаловать, ребята, 1 на 12 этап Формулы-1 на при Венгрии. Собственно, Венгрия почти такая же как Монако трасса, довольно узкая, но опять же здесь все-таки можно. Есть для этого места, есть нормальные зоны ДРС, ну точнее одна, вторая это такая себе небольшая зона ДРС. Ладно, переходим к квалификации, где было все поначалу очень плохо, потому что в первом сегменте мне пришлось дважды ехать, два комплекта софта, поскольку первый круг был не очень. В втором сегменте я решил то, что в третий я переходить специально не буду, для того, чтобы можно было идти по стратегии в один пидстоп. Но по итогу в втором сегменте я даже квалифицировался на 15 месте только, что не входило в мои планы, поскольку я планировал хотя бы, хотя бы быть 12 -м. Но по итогу 15 место, ладно, стратегия 2 два пидстопа, точнее в один у нас все равно будет. И это будет стратегия, как обычно, Medium-Hard, Хотя игра, как обычно, предлагала наоборот стратегию в два пидстопа с софтом и двумя медиумами. И причем, если вспоминать 2018 год, то тут были э, другие составы, это был ультра софт, э, софт мидиум, э, то есть э, в принципе, по тому, как шин тут живут, то состав шин, в принципе, не Из-за этого софт здесь используют, ну, как по мне, такое, потому что он здесь особо долго жить не будет. Софте, конечно, будет чуть лучше сцепления страсы, но все-таки я от этого много не выиграю пока что. Ладно, стартушот вы, собственно, видите, перед собой. Такая у нас интересная топ десятка ну точнее стандартная, не так как было в Германии, где у нас из, из топ-команд только по одному болиду были в топ-10, и притом два последних места, как раз 9-10, занимали два этих болида. только один болит там был на втором месте, именно Red Bull. Собственно, да, вот стратегия, медиум Hard. В принципе, резина здесь живет очень и очень неплохо. Ну и переходим к старту. Газ на я кое-как срываюсь с места, проигрываю всем тем, кто стартует на софте, а это всем, потому что здесь все решили пойти, точнее нет, большей части пошли пойти на софте, вот Джинас тоже был на медиуме, но у него та же самая стратегия в два по скорее всего. По внутренней траектории я прохожу большую часть болидов, возвращаюсь себе в свою позицию, плюс Выхожу на 12 позицию по итогу, ну и возвращаясь к небольшому разговору про шины, в практике программа на износ шин довольно некорректно, как по мне работает, поскольку на мидиуме, когда ты едешь, почему-то игра вот сильно считает, что ты прям уничтожаешь резину, хотя на самом деле мидиум здесь за круг тратится от силы на 2,5-3,5%, то есть вот где-то в этом диапазоне, но при этом игра считает, что нет, ты тратишь где-то вот процентов 10 резины точно. Старт у нас пошел неплохо для меня, также еще и для Батлера, он по итогу вышел в лидеры группы Б. Также Ферстаппин очень неплохо стартовал, сразу же обогнал обе Феррари. В первом повороте прошел Феттеля, потом поравнялся с Леклером, ну и уже ко второму повороту смог спокойно вырваться вперед. Ну и в принципе, забегая немного вперед, скажу то, что Ферстапинов был в принципе здесь самый лучший темп, он очень быстро здесь ехал, и с ним никто ничего не смог сделать по итогу. Ну и да, борьбы тут особо у нас нету. Мы с Боттесом, точнее за ним удержался кое-как, обогнали какое-то время Хюлькенберга, без каких-либо проблем за счет ДРС, потому что он выпал из ДРС моего напарника, потому что вроде бы позади напарника шел Хас, если я не ошибаюсь, ну кто-то из них там шел. Ну и собственно вот, Ферстаппин после своего стопа также еще опережает Хэмилтон на старт финишной прямой за счет слепстрима и ДРС. ну и так как я шел на стратегии в один песок уже впереди был я у Ферстаппина и, соответственно, через какое-то время он меня догнал и с ним я ничего не смог сделать, поскольку он был на, на относительно живом софте еще, который давал ему все-таки какое преимущество на выходе из поворотов, он лучше выходил и быстрее разгонялся счет этого. Также позади у нас происходила борьба в группе Б небольшая, Батлер прорвался, опередил Хюлькенберга, потом чуть не сломался передний антикрыл об болитроса, но им повезло, ну и в принципе начал потихоньку прорваться. С Косли он решил разобраться в Шикане, довольно странное место для обгона, поскольку если вы начинаете бок о бок ее проходить, вы вдвоем теряете кучу времени и темпа, потому что вы выходите очень медленно. Ну и Косли продолжил терять свои позиции, его прошел уже Хюркенберг или нет, это Рикярд уже был, и позади уже видно то, что там есть еще одна Форс Индия и Ботос. Ну и, да, забегая вперед, собственно, они тоже пройдут Гасли, причем Ботас, к сожалению, не сможет пройти его именно на этой прямой, поскольку, я не знаю даже почему, он просто решил, наверное, не проходить. Дать, так сказать, шанс Гасли, может быть, все-таки начнет ехать нормально. Но этого не случится, к счастью Ботаса. И уже вот на второй прямой, за счет слипстрим ДРС, он смог, в принципе, догнать Гасли. Ну и Гасли еще ошибается на торможении в повороте, из-за чего Ботас поравнялся с ним, к этому моменту уже и Норрис подъехал к ним близко, и Ботас да, смог его опередить. Норрис же лучше вышел из поворота и также решил по внешней траектории в скоростном повороте опередить Гасли. В итоге Гасли потерял за полтора сектора, позиции 4 точно. Через какое-то время меня догнали уже Хэмилтон и Леклер. Хэмилтон меня без проблем прошел, конечно, я какое-то время за ним смог удержаться, но Леклеру так и не удалось меня пройти до самого моего, по сути, пидстопа. После пидстопа мы выехали двоем с Лекляром. Позади Переса, он прямо успел нас в последний момент опередить перед поворотом. Решил даже чуть притормозить, чтобы уж ну, не влезать так вот нагло. Но уже на следующем кругу я без проблем его покажу. Точнее как поздним торможением, из-за чего я очень широко вылетел. Перес мне перекрестил траекторию, смог не обойти, но опять же вторая прямая и у меня есть ДРС. Мы едем бок о бок и уже второй поворот идет в мою пользу. Я его прохожу и в этот же момент проходит его еще и Ликлер. В принципе, я не особо этого хотел, потому что я думал то, что перес может быть сможет сдержать Леклер какое-то время, я смогу оторваться, и делать может быть, комфортный отрыв между мной и Леклером. Но этого мне не удалось сделать, даже после того, как я перевел Рикерда, мне не удалось так хорошо оторваться от самого Рикерда и Леклера. И по итогу через какое-то время Леклер опередил Рикерда, поскольку тот пошел на стоп свой. Ну и да, Леклер через круг уже атаковал собственно меня, точнее даже Леклер прошел Рикерда. Я его хотел специально пропустить, чтобы получить от него ДРС и напрямую держаться за ним, так как если бы у него было ДРС, то он бы на это самое за счет ДРС и слепстрима спокойно бы оторвался бы уже от меня. Ну и да, я пытался, конечно, за ним ехать, но все-таки Леклер был намного быстрее, чем я. Через какое-то время мне инженер сообщил о том, что у Леклера были проблемы. В тот момент уже отрыв был где-то в секунд в 5. По итогу... Я кое-как смог его сократить до секунды к 30 кругу. Ну и потом начал уже потихоньку, как обычно, мариновать Ликлера до последнего круга. И, собственно, вот, да, смог его обойти на последнем кругу без каких-либо проблем напрямой. И смог финишировать на четвертом месте, стартовав с 15-го. Да уж, надо как-то заканчивать уже с этими прорывами через весь пилотон, а то хорошим это не закончится. Ну и также, да, это 12 этап у нас, и по итогу... Новый контракт, на котором мы будем уже обсуждать новые ништяки для нас. Ну и да, надо напомнить, что на этот этап нам приехали два обновления средних, связанные с лобовым сопротивлением. И в принципе они неплохо так ощущались на прямой, так как крылья у меня стояли 6-8. Из-за чего скорости на прямой у меня особо не было, но благо она была хотя бы в поворотах. Но все равно после этого я понял, то, что надо нам вот докачать аэродинамику. По крайней мере взять последние 4 средних обновления на переднюю и заднюю аэродинамику, чтобы у нас было больше прижима и больше скорости. Большие модификации глобальные я брать не хочу пока что, поскольку они будут ехать долго до нас, то есть 3 недели с учетом контракта, а если и не брать, то целых 4 недели, то есть ну это слишком долго для нас, поэтому лучше всего их оставить на последние гонки, то есть ну, перед новым сезоном и уже в новый сезон ворваться собственно с этими модификациями. Также надо продолжать сейчас будет качать двигатель, надо потихоньку качать к шасси, ну, в принципе, потому что износ у нас пока что шин не очень хороший, и хотя бы надо уменьшить износ шин. Но на это все у нас ресурсов особо не хватает, надо выбирать что-то одно, и пока что надо будет закончить с аэродинамикой. И да, также по окончанию этой гонки у нас было выиграно соперничество с Норрисом, и была сделана, как обычно, задача. Но забегая вперед, ресурсов за это особо много не накинули ситуации у нас, нас в вот, турнире за счете и в командном. В личном продолжаю бороться с двумя Red Bull'ами. Гасли неплохо так опустился из-за того, что он провалил по сути этап. Ну и Батлер тоже по итогу провалил этап. Не знаю, что у него там случилось. Ну и да, начинаем мы уже лидировать над Батлером И надеюсь, то, что в этот раз у нас соперничество будет нормально выиграно с ним, а так, как в последний раз, когда я там, по сути, за счет того, что я приехал на подиум, смог выиграть его. По поводу контракта тоже интересная вещь случилась, то что вот ценность, запомните ценность этого контракта, потому что я немного офигел от того, какой ценность стала после того, как я предложил свой контракт. И причем, ну вы видите то, что я предлагаю, в принципе, я потом еще думал, что может быть еще стоит предложить, но подумал, ладно, в принципе, и этого будет достаточно на первое время. Самый главный третий уровень ресурсов, чтобы больше их получать. По итогу предлагаю контракт, точнее даже вот пидстоп третий поставил, и ценность контракта даже уменьшилась от того, который она была изначально, с тем простым изначальным контрактом, который был намного хуже. Я с этого момента офигел, потому что подумал такой, ладно, надо было все-таки еще немного понаглеть, там скорость модификации третий уровень взять, ну и три обновления на отдел взять. Ладно, модификации, собственно, то, что я говорил на ресурсов, к сожалению, не хватило на две модификации кардинамики, что печально довольно. Ну и я решил то, что ладно, тогда я брать одну модификацию не буду, чтобы не нарушать орденовку на один этап, это примерно Италия, то есть, ну, смысла особо нету. Также думал насчет лобового сопротивления, именно уже глобальной модификации, но опять же, 4 недели она будет ехать, даже если бы я взял уменьшение на одну неделю, то контракт работает только с следующего этапа, и 4 недели я буду Просто сидеть ждать, пока придет эта модификация. Да, если бы она приехала, конечно, то это неплохо так снизило лобовое сопротивление. И болит бы еще лучше стал ехать. Но полторы тысячи ресурсов сейчас за это платить я пока что не готов. Опять же, думаю, то, что куда уже вложить ресурсы. Потому что ну, надо, чтобы они хотя бы хоть как-то работали. И решаю взять первую модификацию в шасси. Снизить немного вес. И на этом, ребят, с вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых счет. Пока-пока и удачи.